Добрый день, дорогие друзья! Арт-студия Евы Фландер приветствует вас и желает всем вам всего самого наилучшего в это непростое время. Время, когда меняется мировая история. И выжить в это новое и непростое время смогут только те, кто научится по-настоящему любить. И это оказалось, друзья, уж совсем непросто, потому что сейчас в мире все перевернуто, стандарты, ценности, ориентиры. Поэтому я начинаю свою передачу с песни «Все перевернуто», а потом мы продолжим.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 и Божьи истины стучатся, а реальность В греховном сердце не сверкает чистотой Все перевернуто, стандарты, эталоны Все то, что славилось течение веков И в этой лжи людские миллионы Из лужи пьют они а из Божьих родников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 и честность более не стоит ни гроша Людские души изнывают я Не думают о Боге никогда Плывут потоки гордом равнодушья И думают, что будет так всегда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 Разрекуют все, кто сердцем чистый, и мир наполнит святость и любовь, и мир наполнит святость и любовь. Да, друзья, наступает и настанет новое время, но пока оно настанет, сделать это будет нам. Уж очень совсем непросто. Поэтому тема нашей передачи звучит так. Это совсем непросто. И не просто что? Абсолютно все, друзья, в этом мире сделать непросто. Ну, совсем уж непросто. Разве жить это просто? Нет, это совсем не просто. Ведь каждый день мы должны прожить и что-то сделать, и это не просто. Мы должны трудиться, чтобы заработать на эту жизнь, и это тоже совсем не просто. А чтобы иметь еще и красивую жизнь, нужно очень много трудиться. А это разве просто? Нет, это совсем не просто. А чтобы достигнуть успеха и еще полностью раскрыть свой божественный потенциал, быть хорошим специалистом, музыкантом, певцом, например, нужно отдать этому лет 15 своей жизни и напряженной работы. А разве это просто? Нет, это огромный труд. И это, друзья, совсем не просто. А чтобы иметь красивый быт и наслаждаться жизнью, нужно уж грандиозно трудиться. И это, поверьте мне, совсем непросто. А чтобы еще быть здоровым и красивым, разве это просто? Нет, это уж точно подвиг, потому что чем мы старше, тем тяжелее быть в хорошей форме. И это уж совсем, совсем не просто. Это физкультура, диета, зарядка, спортзалы, массажи, салоны. О боже, как же это все успевать нам делать? А вот так, мы приходим к такому пониманию, как дисциплина, и причем в каждой сфере жизни. И это тоже, друзья, скажу вам, совсем непросто. И вот мы подошли к самому главному, из чего состоит и слагается все. Мы подошли к любви. Любовь, любить, ощущать ее присутствие в своей жизни. Разве это просто? Нет, это совсем не просто. Любить – это искусство, которому надо нам учиться всю жизни, а любить еще и так, как Бог нас всех любит, безусловной любовью. Да разве это просто? Нет, это уж очень совсем непросто. Это ежедневная работа в сфере души, духа и тела. И это требует глубоких знаний, времени и сил. И это совсем непросто. А когда, друзья, Бог нам приносит совсем не то, чего мы ожидали, принять это смиренно, разве это просто? Нет, это совсем не просто. А учиться любить тех, кто нас обидел, унизил, предал, обманул, подвел, оскорбил и даже не извинился, разве это просто? Нет, это уж, поверьте мне, друзья, ну совсем уж не просто. Но это горькое и драгоценное лекарство для души, и его нам всем надо выпить и проглотить. Для чего? А все для того же, чтобы научиться любить. И все это от Него, от Владыки Неба и Земли. Это все и есть Его инструменты, которыми Он работает, потому что так сильно любит нас, что Сам во Христе прошел через все это, показывая нам пример во всем. А для чего? а для того, чтобы мы смогли быть на него похожими, иметь те же чувства, как у него, тот же характер, как у него, так уметь через любовь преображать и изменять этот мир. Запомните, друзья, изменить в этом мире можно лишь только то, что мы любим И для вас звучит песня «Лучший друг», потому что нет никого в этом мире лучше, чем Бог. На себе испытала, что такое иметь Бога лучшим другом. Боже, как прекрасен мир, как много в нем таких. Затерянных углов, где природа отражает Бога, Где стихи читаются без слов, Где невольно учишься молиться, Где душой настолько с нею слит, Что уходят образы и лица, Связанные с горечью обид. О, дворец высоты, Ты взгляни на меня и обрадуй, Здесь, тебе,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 Кто-то в сердце постучался вдруг И вошел ко мне до сильней зримый Незнакомый Тогда ожиданный мой самый. Промчалась мимо Кто-то в сердце постучался вдруг И вошел ко мне Достель незримый, незнакомый Да, друзья, Бог, создавая этот мир, делал это для себя и для нас. Он делал это с такой любовью. Все так грамотно продумал он, а для чего? А для того, чтобы человек мог прожить свою земную жизнь счастливо. А что такое счастье? Мы привыкли к тому пониманию, что счастье – это только наслаждение. И это только часть истины. Счастье – это труд. Огромный труд ⁇ это развитие своей личности. Это совсем непросто. Это изменение своего характера, и это тоже совсем непросто, потому что наш характер – это наша судьба. И чтобы она нам еще и улыбалась, мы должны работать над ним ежесекундно, видя Бога в мелочах нашей жизни, из которых и появляется великое. И нет счастья, друзья, в этой жизни без Христа. А почему? Слушаем песню «Поиск счастья». И в ней вы услышите все ответы. Зачем ты печальный такой? Ты паник головой своей И лицо так покрылось тоской Иль не видишь, ты радостный жила, что устала от заботы и о любви, что кругом на земле много зла, и без счастья родился на свет, ты на свет. Тебя тяготит а это время житейских забот, что ты счастье желал бы найти, и дорогу, что, к счастью, ведет, к счастью, ведет. Да, да, да. Да на Земле счастья нет, Только он лучший друг Дарит счастье всегда и везде. друзья. При печали сердце становится красивее душа, и печалиться можно, потому что эти человеческие чувства нужны нам, чтобы пройти путь временных скорбей и проблем. Но когда мы понимаем, для чего это нам дано Богом, мы начинаем улыбаться всем своим проблемам, скорбям, неприятностям и всему. Есть хорошая пословица – в улыбающееся лицо стрела не долетает. Поэтому, вопреки всему, мы учимся улыбаться и любить, даже тогда, когда нам больно. И в заключение нашей передачи я хочу сказать вам, друзья, да, жить, любить, трудиться, быть здоровым, красивым мы счастливым, любимым, желанным, успешным и великим пред Богом и людьми и научить всему этому еще и других людей, это точно уж совсем не просто, не просто. Но наш мир прекрасен. И все перевернутое переворачивается не так уж быстро, но мир меняется, потому что наш мир прекрасен, я повторю. А красота – это сущность Бога, которую нам всем надо явить. Бог желает этого, Он в нас. А это значит, что вместе мы сможем сделать этот мир тем Эдемским садом, в котором и были рождены». Чего я всем вам и желаю. И еще, друзья, я желаю вам успеха на этом удивительном, превосходном и божественном пути. И для вас звучит песня «Мир прекрасен». А с вами была я, Ева Фландер, и до новых встреч в эфире. Широки небесные просторы, нет начала и мы нет конца. С высотою не сравнятся горы, созданные мудростью Творца. Небо нежно-нежно голубое. Над землей раскинулась шатром Небо высоко над головою А землею это общий дом Росыпь звезд на небо склонит нам Украшает ночью небо лик. И луна холодным взором томным Гордо смотрит о